Сорт томата ⁇ Кафе Буле ⁇ Этот сорт из США, он раннеспелый, высокорослый, очень урожайный, редкий сорт томата в черри. Он рекомендуется для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте. Куст мощный, метр восемьдесят метра метров высоту, лист обычного типа. Требуется подвязка и опора, и посынкование. Наилучшие результаты получаются при формировании растения в 3-4 стебля. Вот такие вот оригинальные плоды, грушевидные черики мини, бордового коричневого цвета в стадии зрелости и весом от 15 до 30 грамм. Вот такие вот малыши-красавчики. У них сладкий вкус, помидоры хорошо подходят для потребления в свежем виде, а также для украшения блюд и цельноплодного консервирования. Также достоинством этого сорта является то, что он устойчив к основным заболеваниям томатов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.